Всем привет! Сегодня у нас в гостях новый товарищ из марксистского кружка Краснобай Максим Коваленко. И он пришел нам рассказать про некоторых реакционных философов, которые с разной степенью успешности критиковали марксизм. Ну а то мы все тут разговариваем с вами о хорошей философии, давайте немножко поговорим и о плохой. И речь, насколько я понимаю, у нас сегодня пойдет о русско-религиозной философии явление весьма странным, необычным. Она стала очень-очень модной, начиная перестройки, особенно в 90-е. И эти персонажи стали известны, ну, по одной простой причине. Дело в том, что они были современниками той самой Октябрьской революции. Очень не любили большевиков, так не любили, что кушать не могли. Ну, а некоторые из них потом писали благодарственные письма Гитлеру, для того, чтобы тот уничтожал этих вот атеистических гадов. Ну, понятно, что такие прекрасные люди не могли найти отклик в сердцах постсоветской интеллигенции, перестроечной интеллигенции. И, в общем-то, эти персонажи стали очень-очень модно, их многое читали, много издавали, и ну, читают и издают до сих пор. В общем-то, предлагаю тогда начать про это все. Да? Значит, какие у нас временные рамки будут, получается? Ну, получается, мы начнем с Владимира Соловьева, который является родоначальником данного, данного философского направления. Потом перейдем к Сергею Булгакову, его верному последователю. Ну и закончим мастодонтами, Бердяевым и Ильиным. Да, то есть если так кратко, чтобы нашим зрителям было всем понятно. Это хронологически примерно совпадает с тем, что в литературе называют серебряным веком. То есть это у нас конец 19-го, да, начало 20 века в основном. Кто-то чуть позже, кто-то чуть раньше, вот как-то так. Ну, конечно, сложно назвать это серебряным веком. Ну да. Это... Ну, у русской философии как бы с золотым сложно было, поэтому такое, да? Я тоже хочу, перед тем, как мы перейдем непосредственно к персонажам, одно некое сделать такое свое замечание, что когда сегодня изучают русскую философию, в курсах русской философии, да, на философских факультетах, как правило, фактически отождествляют вот этих вот персонажей с русской философией вообще. То есть людей более прогрессивных, революционных демократов, не знаю, анархистов и тем более марксистов просто игнорируют. И вот это как бы не совсем наше, не совсем правильное, а вот наше это вот это исконное пасходное руско-религиозное да, с софиями и прочими всеединствами. Ну, а завалил эту кашу, насколько я понимаю, как раз тут сам Владимир Соловьев. Сра... Не путайтесь с тем Владимиром Соловьевым, который вам интересные вещи рассказывает по телевизору. Здесь никакого радиоактивного пепла, да? Здесь хуже. Здесь хуже, ну хорошо. Тогда, пожалуйста, что же за персонаж такой? Ну, чтобы начать, понять философию Владимира Соловьева, нам первым делом нужно начать с его биографии. Свойственно, что у всех религиозных философов схожие биографии Это то, что в молодости они являлись революционным взглядом То есть они придерживались кто-то марксизма, кто-то утопического социализма Но постепенно они под воздействием чьих-то философий или каких-то исторических событий Переходили на реакционную сторону, то есть на религиозную сторону То же самое произошло и с Соловьевым он родился в религиозной семье, но в школе он уже становится атеистом, изучает утопический социализм, видимо, вдохновлялся Чернышевским, который как раз и действовал в тот момент, и был популярен по всей России. Но под воздействием философии Бенедикта Спинозы он переходит в религиозность странно же, да. потому что как бы Спиноза, по идее, должен наоборот к материализму толкать, да, да? здоровых людей туда и толкал. Ну, в -то. Так и получилось. Ну, он перешел в религиозность, но проблема его религиозной философии как раз в том, что он пытался смешать несмешаемое, то есть философию Спинозы и христианскую догматику. И это и вылилось в его главную философскую идею, и ну, метафизическую идею о Софии. Получается, идея, учение о Софии гласит о том, что, все, что есть Бог-Творец, который своим идейным каким-то вдохновением породил свою сущность Софию, которая является и им, и не им одновременно. И София под воздействием каких-то пагубных влияний решила отделиться и стать самостоятельной сущностью, и это свободный ее выбор. Это самое главное, потому что на этом всем строит Соловьев свою философию, потому что Бог дал свободу своим сущностям, чтобы они поступали так, как хотели. Я немножко вклинусь, наверное, да, насчет Софии. Насколько я понимаю, это же еще идет из Византии, да, да. то есть это Византийское богословие православное, которое на самом деле основано на Платоне, mm -hmm. на его понятии там мировой души, да, наверное, ее платонической интерпретации. Короче, понятие имеет дал давнюю историю, да, оно там в иконописи встречается и так далее. То есть он не сам это придумал. Да. Он сам-то придумал. Более того, сама эта идея, да, совместить какие-то вот эти христианские вещи с спинозой, ну, это было уже позднего Шеллинга, например, да, да с которого он явно дело драл немало, да, в общем-то. Да. Фактически вся его система, это и есть компиляция Шеллинга и спинозы. Он пытался их соединить, но проблема как раз его метафизики в том, что ну, в самом акте творения мира, Потому что, если мы взглянем поподробнее на сам э, акт сотворения, то София, если София совершила свободный выбор и создала мир э, своевольно, то тогда в этой схеме лишний Бог, и тогда мы приходим к спинозе. Если мы считаем, что Бог, раз Он разрешил, то это Он творец, то зачем, ну, тогда нет никакого свободного выбора, и все детерминировано Богом. И мы приходим к христианской догматике, и так в ней и остаемся. Эту проблему он так и не смог решить фактически, и эта мнимая свобода э, мне напомнила такой жизненный пример, как э, если вы спорите со своей мамой, она вам что-то э, говорит делать, и когда вы с ней долго спорите, она говорит, ну все, делай что хочешь. Явно после этого вы не будете делать все, что хотите. Вот также и Бог в системе Соловьева. Ну, кстати, вообще персонаж довольно занимательный, насколько понимаю, у него стихи хорошие, да, кстати, да. довольно Файл. вполне неплохие, да. И, кстати, тоже там куча все на место, по была даже какая-то карикатура в 19 веке красивая, там, где он стоит на каком-то там куче из Шопенгауэра, Ницше, там, да, да Шеллинга, да, да. там, Канта, еще кого-то. В общем-то, полный какой-то. Вот такой, да. Это эклектика, да. Это Но эклектика определенная. Ну, вообще, если посмотреть на всех религиозных философах, mm -hmm. то это помесь вообще всех религиозных mm -hmm смешаемых концепций, которые только возможно. Ну, чтобы Ангавров сыграл в истории религиозной мысли, наверное, одну из определяющих ролей, потому что он повлиял и на Бердяева, и на Ильина, и на всех остальных, о, ко о, о ком мы поговорим позже. Да какие он выводы делает? Для чего ему эта София да, нужна ну, вообще? Ну, что это такое? София такой? ему нужна для того, чтобы объяснить, почему в мире все происходит так, как происходит, но Бог в этом как бы не участвует. Он как бы все создал, ну а София уже сама по себе что-то делает. И для этого, ну как он объясняет движение, у него существует э, атомная теория курильщика, которая олицетворяет то, что атомы это не какие-то неделимые частицы, а какие-то живые существа, которые имеют свое сознание и движутся так, как хотят. А, ну то есть как похоже на теорию монатуриться, да, yeah, что-то такое? Uh -huh. такое. Да, и получается, в, когда эти атомы сознательно двигались в сторону космогонического процесса, как они называют, uh -huh. это космогоническое развитие привело к появлению человека, а именно к, Адаму, к Адаму. Uh -huh. а Адам. Адам. Философия Соловьева это не тот адам, который в христианской э, обычной философии, это э, единый человек, который олицетворяет все человечество в одном лице. Сильно? Да. Он как бы олицетворяет так называемое понятие Бога человечества, как называет это Соловьев. То есть он творец истории и он тот, кто мог спасти весь мир, то есть Софию. Он един с ней, он мог ее спасти и, и опять объединить ее с Богом. Но он, такой говнюк, решил все поломать. Сказал, что нет, не буду так делать. Отделился опять от Бога, опять пал. И атомы ожили и распроизвели целое человечество. И все так было плохо, пока не появился Иисус, который опять стал олицетворением Бога человечества, хотя фактически он выбивается из концепции Соловьева, потому что у Соловьева либо есть много людей, либо один единый, который есть Бога Человечества. Но тут почему-то Иисус является индивидуальным Богочеловеком. Непонятно почему. Если э, даже так порасмыслить, то можно прийти к различным еретическим э, умозаключениям о том, что Христос не идеальный Бог. Но и получается, э, на это, после Христа происходит настоящее нахождение истинной веры, конечно же. Мы понимаем, куда человечество двигаться, и человечество свободным выбором э, движется к созданию Бога человечества. Это очень интересная концепция, конечно, потому что э, понятие любви э, у Соловьева, оно довольно специфическое, э, у него существует платоническая любовь, которая, <свистак> которая при соединении мужчины и женщины, они должны в итоге объединиться в одно целое <свистак> и стать двуполым существом, <свистак> которое будет жить Прорезь в да. <свистак> <свистак> <свистак> <свистак> вечной любви да, и объединиться в итоге потом в единую сущность, которая <свистак> и станет объединиться потом с Богом. А София — это все куда-то туда да. и движется. Ну, София — это они и есть. И София — это угу. все сущее. Но проблема даже философии... Что свойственно ли философии Соловьева, это довольно необычно. Обычно философы выводят свою философию из каких-то эмпирических фактов, или там что-то на них повлияло. На Соловьева повлияло то, что еще в девятилетнем возрасте ему во сне пришла... Женщина, <свят> которую, которую он идентифицировал как Софию. Потом у него произошло еще две встречи с этой Софией. И по этому поводу он написал поэму, которая называется «Три встречи». И это очень э, странно стыкуется с тем фактом, что у Суалёва не было жены. Фактически получается то, что он всю жизнь был влюблен в бестелесный дух, которого никогда не существовало. А если прочитать эту поэму, то еще э, вы увидите впервые любовную лирику без субъекта любви. Нормально. Но э, в этой поэме самое забавное, это там есть такой персонаж, генерал, который сопровождает Соловьёва в его путешествии в Египет, в котором он якобы должен встретиться с Софией. Э, Соловьев там попадает к бедуинам, которые его похищают они ему э, хотели его забрать в рабство, но он чудом сбежал, бродил по пустыне, упал в замерзло, и ему во сне опять явилась София, придала сил, он вернулся, рассказал все это генералу, и он ему сказал, что если вы не хотите, чтобы вас сдали в дурдом, пожалуйста, больше никому в итоге рассказывайте. У кстати, вот эта тема Софии, такая на философском байке ходила, про девушку, которая сдавала религоведение, ну, ее ну, ничего не знала вообще абсолютно. И, результате ее просто спросили, ну, хоть что поставить хоть что-нибудь, да. Что назовите вот, три лица троицы, да. Но она сказала: Бог отец, Бог сын и Бог мать. То есть, вот, надо полагать, София это вот как раз эта третья часть. странно, что не. Хотя, может быть, я просто не знаю, что какие-нибудь там мистические феминистские <связать> использовали, потому что да. То есть у него, да, есть в Рославной этой догматике вот такая вот женская сущность да, какая-то. Да. Ну да. это олицетворение женственности mm. и женского начала. Но что самое забавное, в той же поэме он упоминает о том, что она ему разрешала какие-то книги читать и запрещала. И мы можем, в принципе, поблагодарить Софию, что она не разрешила свое прочитать Маркса. <связать> и мы так и не увидели еще одного бездарного разоблачение, которое пришлось бы разбирать, так что То есть сложно сразу, да, какие-то итоги, да, по нему, то, что это такое? У нас, очевидно, мистическая философия, да, очевидно, религиозная философия, причем специфически религиозная, то есть, насколько я знаю, как бы православное да. богослово это негативно. Это, не ересь. это да. безусловно, ересь с точки зрения нормального православия, да. Но вот такая вот опять же, богоискательство такое да. мистические откровения, общение с посторонними сущностями, и все это вот у нас отец-основатель русской религиозной философии. Но, кстати, что свойственно, эта философия зародилась как раз в период реакции, и продолжится mm -hmm. опять во второй период реакции уже. Mm -hmm. Поэтому она как бы является продуктом распада, если так можно, русской культуры, если так можно выразиться. Mm -hmm хорошо, ну тогда переходим к следующему, да, Кто-то ему продолжил дело, наверное, не осталось все на нашем Соловьеве. Ну, тут надо было еще закончить про ага. Соловьева то, что он, получается, верил в так называемую. У него была такая утопическая идея фикс, которую он ну, которую продолжит в какой-то мере его последователи. Он считал, что католической ему папе надо объединиться с русским царем, и мы построим Царство Божие на земле, которое привезет нас к Богу и человечеству. Но постепенно, когда его выдворили из всех этих учебных заведений, запретили ему публичные выступления, он разочаровался в своей идеи и решил, что переосмыслить всю свою метафизику ну mm -hmm. умер, болезнь болезни, ну, успел, да. И так мы и не узнаем, что он переосмыслил. Ну да, то есть его утопическое видение характеризуется, насколько я помню, как теократия. Mm -hmm. и, если вы хотите знать, что такое теократия, посмотрите, например, на нынешний Иран. Mm -hmm. да, вот Это как бы утопия, да, вот. только, наверное, лучше. Mm -hmm. да? Хотя кто знает. Вот. Хорошо, тогда переходим, наверное, да, к его последователям. Нет, mm -hmm. у нас будет... Самым ярким mm -hmm. последователем именно они... А Вдохновленным им был Сергей Булгаков. Да, Сергей, не да, тот Булгаков, и... который написал мастер Маргариту». Сергей Булгаков, он ну, сторонник, также он был сторонник марксизма в молодости, революционных взглядов. Да, ну, у нас сейчас будет такая традиция. То есть у вас, да, любой вот русско-религиозный философ в молодости был марксистом, так или иначе. У него такое диалектическое, он переходит из марксизма в религию. Получается, Сергей Булгаков был довольно известен в марксистских кругах, хотя он был легальным марксистом, что является ревизионистским учением в марксизме. Но он был доктором политоэкономических наук, он писал свою докторскую диссертацию, ездил даже в Германию для того, чтобы познакомиться со светочами э, немецкой социал-демократии, а именно с Каутским, с Бабелем и с Плеханом. Получается, все, все ревизионисты собрались вместе и да, написали ему докторскую диссертацию, но когда он приехал в Россию, никто не впечатлился ему диссертацией, и ему дали только степень магистра, он всех, на всех обиделся. И уже в 1904 году он под воздействием этики Канта, которые тогда пытались почему-то смешать с марксизмом. А Очень не случайно на самом деле. да, Я расскажу, в чем здесь логика. Дело в том, что ну, вторая половина XIX века – это лозунг назад Канту в Европе. То есть становление неокантианства. В европейских всех университетах, особенно немецких, да и русских тоже, кстати, было. То же самое, господствуют неокантианцы. А тут параллельный специфический процесс в рамках социал-демократической партии в Германии. Дело в том, что там появляется такой персонаж, как Эдуард Бернштейн, который как раз первый это и придумал. То есть, совместить Канта и марксизм, выкинуть из марксизма диалектику, обозвав ее там нехорошими словами, что это все гигельянщина. А закончилось все очень просто. Мы получили то, что по социал-демократией называют сегодня. То есть социал-демократическая партия, которая раньше была да, революционной партией, марксистской партией, и, знаете, она отказывается от цели уничтожения капитализма, потому что ну вот, у Канта идеал он недостижим. Поэтому для нас тоже коммунизм недостижим. А пока давайте чуть легально улучшать там, положение рабочих. Ну и мы получили то, что имеем сегодня в виде социал-демократии классической. Поэтому нет, то, что он так это все делал, это он был в мейнстриме. Получается, он под воздействием этики Канта сначала переходит к идеализму, у него есть даже сборник статей по этому поводу, а позже уже и в религию. Философские идеи Булгакова можно описать кратко в виде одного известного мема. Это о том, что Булгаков сидит в школе и просит списать у Соловьева. Соловьев ему дает списать, но говорит, перепиши, чтобы нас не заметили. Вот Булгаков так и поступил, он все, все дотошно переписал, но изменил название в каких-то местах. Но он был, конечно же, невинно репрессирован жутким большевистским режимом и отправлен на философском пароходе на запад, где он организовал свою богословскую семинарию, которая до сих пор существует, преподавал там до конца своих дней и был объявлен православной церковью Еритиком. Со всех сторон. Всюду репрессировали бедную. Ну, я думаю, у нас вообще тема философского прохода будет сегодня встречаться не раз, да. Просто, ну, понятно, это такая большая трагедия, которую все так очень печалятся по этому поводу, когда определенное количество там русских интеллектуалов, да. Противников новой власти выслали на пароходе. Я только один маленький момент заметил насчет того пароходика, что это не большевики придумали. Первые сделали пароход, такой сделали американцы, которые взяли всех левых интеллектуалов и выслали их в советскую Россию. Это была в общем-то такая ответочка, да. Хотя там были какие-то и не только персонажи, вот совсем, которых будем разбирать, там вроде и приличные ученые были, но тем не менее хорошее такое да, явление специфическое. Хорошо что еще про Булгакова? Чем-то он у нас ознаменован. Больше ничего ну, не читал. Вот у, да, у меня тоже сложное впечатление, когда мы его в университете пытались считать, все-таки надо было. И я вот просто читал и не понимал зачем, а что нового по сравнению с Соловьевым, как бы вроде то же самое, почему-то это считается новым персонажем. Можем считать, что он стал популяризованным. Да, да. Ну, кстати, важный момент. Да. Во-первых, он жил сильно позже все-таки, да, и для нового поколения переоткрыл все Софии, все всеединство и прочие радости. Кстати, тоже довольно специфический момент. Вот у них такой словечко, кроме Софии, это все всеединство. Да, у всех так иначе встречается. Как правило, пишут как уникальное открытие русской философии то, что это Айхайт буквально пьет с немецкого термин Шеллинга, да, то есть, ну, это как-то несомненно волновало всех. Ну, ну, понимаете, что это люди были образованные все-таки, да, которые учились в Германии, некоторые отличные Шеллинга, да, и других представителей тогдашней немецкой философии, они эти идеи тянули, высказывали, все удивлялись, так. Особенно страдала православная догматика, которая не могла воспринять. А, Кстати, так и было. Я помню, когда первый такой персонаж начал в 40-е годы мутить, по в Киеве это началось, да? какой-то умный приехал, не помню, как его звали, его, да, его уволили, репрессировали и так далее. И их всех уволили, репрессировали православные семинарии. Ну да. И недоумевающий читатель, наверное, уже поплыл да, и начал задавать вопросы. Что какие-то странные у нас тут богочеловечества, София и прочее, да, мистика. Ведь чудесные видения с ростическим подтекстом и так далее. Для чего это все мы говорим? А к тому, что, конечно, эти персонажи, а вернее, персонажи непорожденные, порожденные, они отметились, в первую очередь, критикой марксизма. И за что их, собственно, и полюбила постсоветская интеллигенция. Да? И, наверное, мы перейдем к самому такому большому мастодонту этих персонажей, да? одному из самых популярных представителей русской религиозной философии, это Бердяев. Да. Получается, Бердяев, ну, начнем, конечно, с его биографии, чтобы хоть что-то понимать, кто это такой. Он родился в аристократической семье, э, тоже в молодости увлекался марксизмом, как и все в этой ситуации. Он же писал что-то, по-моему, в эту тему. Да, ну мы потом вернемся. Он был тоже легальным марксизмом, марксистом, конечно же, ортодоксальный марксизм ему не понравился сразу же, этикой Канта он увлекался, после чего он, получается, переходит в религиозное лоно после первой русской революции, ну, началась эпоха реакции как раз, и все неустойчивые элементы ушли быстро из марксизма ну и тут стоит, наверное, сказать как раз про его э, э, так ну про то, что он когда началась октябрьская революция, он, конечно же, ее не принял, э, агитировал студентов выходить против советской власти, но что удивительно, советская власть ему выделила отдельный поэка, как выдающемуся ученому, знаю, почему его выделили, как он так выдался, как ученый, непонятно, но да, мы его выделили, Потом философский пароход, Париж, и он до конца жизни вот там и жил. Теперь мы можем перейти к самой главной самосоставляющей, mm -hmm. а именно главной линии философии Берзяева, а именно критике марксизма. И первое, mm -hmm. что нужно выделить, что критика марксизма началась не с религиозного этапа становления Бердяева, а с еще марксистского этапа. А, то есть он, еще будучи марксистом, да. уже пытался что-то там критиковать, да? Да. Если, если мы тут э, рассчитаем одну из его работ, э, получается, вот. Выражение «исторический материализм» лучше совсем, может быть, смысленного словосочетания «экономический материализм», но все-таки неудачно. Слово «исторический» здесь не годится, потому что это доктрина социологическая, а не историческая. Слово же материализм неудачно потому, что основа исторического процесса с этой точки зрения вовсе не является материей. Интересно, это, да. интересно. Очень интересно, каким образом читал Маркс и читал Ривердяев. Но... Да, потому что как бы, все возражения они показывают, что Маркса он то да. не особо знает. Но это его самое первая угу. сам ну, единственная марксистская работа. А, то, это, то есть при этом, вот, таких взглядах, придерживаясь, он себя считал марксистом, да? Да, да. то есть он субъективизм и индивидуализм в общественной философии называлась угу. эта работа, и он как раз там обсуждал вопрос исторического материализма. Получается, под, возможно, какое-то влияние он э, испытывал от Каутского, потому что, если вот мы обратимся к его пониманию исторического процесса, то он всегда пишет о том, что Маркс, верный последователь Дарвина, и его mm -hmm. вот, эволюционный путь, он такой же, как в вот марксистской историографии, якобы. Но если мы э, разберем поподробнее именно вот этот пассаж про исторический материализм, очень, конечно, странный вывод э, выглядит про то, что материя, ну то, что исторический материализм нельзя, нельзя называть материализмом, потому что движущей силой не является материя, якобы. Он там уточняет дальше этот пассаж тем, что материя сама по себе не имеет никакого смысла, поэтому... А, понятно. То есть просто Нет, тут он имеет в виду, что он не понял тезис Маркса о том, что материальное производство является... Движущая сила истории. Он просто прочитал слово материализм. Надо да. же тоже понимать, что согласно марксизму все, в том числе и общество, это движущаяся материя. Но если мы такую точку зрения придерживаемся, мы уже материалисты. Видимо, здесь не очень хотелось его к такому идти. Получается, перед тем, как рассматривать поподробнее исторический материализм, стоит обратить внимание на философию свободы. Если даже зайти на Википедию, то первый параграф, который будет стоять в философии Бердяева, основные идеи, это именно философия свободы. Во всех своих сочинениях Бердяев говорит, что это самое оригинальное, что мог придумать, что никто, никогда человечество еще не было настолько умно, как он. Но при ближайшем рассмотрении понятно, что это, ничего оригинального в этих идеях нет. Ну Я пару слов тоже, наверное, вставлю, да, что... Бердяев, он в отличие, вот если мы читаем Соловьева, то это выглядит как серьезный философский трактат, по форме, по крайней мере. да. Бердяев это публицистика, то есть такая веселая, интересная, с какими-то там примерчиками, но это публицистика, так или иначе. И да, в основном это публицистика на тему свободы. Что как-то, казалось бы, не вяжется с тем, что мы да, дали его услушать. Но да, вот для него это вот просто идея фикс, он ее так вот придерживается, он ее продвигает. Но, наверное, мы увидим, что для него значит свобода, и посмотрим, что это такое. Но если смотреть, даже есть такая цитата у него о том, что он говорит, что свобода это высшее бытие, и высшее его нет. Ничего. Кроме свободы, ничего нет. Кстати, отмечу, что да, Бердяева в том числе ценит, потому что его считают предшественником экзистенциализма или даже его основателем, да? то есть как бы, потом расцвел кризис сами вестенциалисты особенно религиозные посмотрели, вот, так вот в России был какой-то Бердяев, который примерно тоже самое говорил, да? то есть, в любом случае у нас, ну там понятно можно там могу, ну постсоветская интеллигенция российская она гордилась что, вот мы там даже великий вестенциализм основали, а если надо понять, что происходит все в 90 когда начали публиковать западных авторов, середины двадцатого века называют это современной философией, и, соответственно, вот мы там читаем всяких царков и камео, а вот как бы наш раньше был там же. Да? <свят> ну, да Ну хорошо, давай посмотрим тогда, что там у нас за свобода. Свобода, получается, для Бердяева заключается в том, что, ну, тут мы отклонимся от темы и скажем о том, что такое свобода для марксизма, чтобы понять, у -у -у. что такое для Бердяева. Маркс в этом плане придерживается классического определения еще, которое начался крат, а именно то, что свобода — это познанная необходимость. То есть признание необходимости и ее познание освобождает человека, но ну, дает ему свободу в действии. Но э, Бердяеву такая формулировка очень не нравится, и в этом плане он следует за Шопенгауром. Если посмотреть, то э, Бердяев даже заявил о том, что... Шопенгауэр для него первее Библии, что очень еретически звучит, но в его кругах. Шопенгауэр, да, он философ и рационалист, да, он во многом мистической управности. Но, извините, никакого бога у Шапонгаура нет вообще, в принципе, вот. да? Ну, вот тут как раз мы можем проследить, что Бердяев у него наследовал это биологизаторство, которое mm -hmm. еще с Шапонгаура произошло. Ну, мы его обсудим уже в историческом материализме, а пока про свободу. А свобода для Бердяева ⁇ это отрицание необходимости. Mm -hmm. то, есть, то есть, если осмыслить этот пример, то можно сказать, что... Если ты, вот самоубийца подходит к крыше и, и думаешь, что вот сбросится мне или не сбросится, если он вдруг забудет, что он разобьется, не поймет, что на него действуют законы физики, то он может сделать свободный выбор и прыгнуть ему или не прыгнуть Но для Бердяева... Берзяев в этом плане следует за Шопенгауром, а Шопенгауэр доказывал это тем, что он опровергал так называемый закон достаточного основания лепницы. Если кратко объяснить, что это такое, то это закон, который утверждает о том, что каждое, каждое твое предложение, ну, да, да, высказывание ну, для должна... любого да, тезиса должно быть достаточно да, основания его достаточно основания. Я также о том, что у каждого события есть своя причина. Uh -huh. ну, в этом, кстати, отмечу, да, базовое различие вообще материализма uh -huh. и разных uh -huh. идеалистических течений такого рода, воентаристских, как это правильно называется, да. Что для материализма, у любого события есть причина, существует каузальная зависимость, соответственно, я не могу поступить как-то вопреки. Причинам природы. Да? То есть, если свобода заключается как раз в том, чтобы познать эти причины, использовать их для улучшения своего существования, для того, чтобы подчинять себе эти законы природы. Ну, а идеалисты, они ставят вопрос по-другому. Так что нужно, вот можно каким-то свободным выбором выйти вообще из, свободной, из этой природной необходимости. Да? Поступать вопреки природе. Вот природа сама по себе, а я такой вот одуванчик, который вне этого всего. Да? Я могу действовать вопреки этому всему. Ну, Шопенгавр, получается, говорил о том, что, ну, что закон достаточного основания слишком абсолютизирует, нужно его ограничить. И ему особенно не нравилось, что воля тоже имеет свою причину. И заключалось это в том, что раз и воля имеет причину извне, то якобы люди все не свободны. Значит, мы их всех освободим и просто скажем, что воля не имеет основания. Просто скажем, что так есть, значит так есть. Ну, так и, и, так и началась фактически иррационалистическая традиция философии, ну, философии свободы именно. И этого же, этой же трактовки придерживается Бердяев. И, и говорит о том, что свободы в философии Маркса нет. Нет свободы Маркса нет. Сплошной гулак. Получается, когда он рассматривает исторический материализм, он первое, что говорит, это о том, что раз э, Марс говорит, что э, средства производства предопределяют в, в некотором роде человеческое развитие, то значит он их обготворяет, говорит о том, что это какая-то религиозная тотема, он поклоняется. И значит, что это фактически как религия. Люди не свободны, они просто молятся на свои эти средства производства, они там как-то сами по себе отдельно человек развиваются. И жди коммунизм принять. То есть, чтобы всем было понятно, да, Маркс, который описывает, как в реальности работает экономика, как в реальности работает общество, в котором люди действительно не свободны, и, как, и говорит о том, как от этого можно спастись, да, каким образом можно эту вот зависимость человека от вещей устранить, устранить, например, товарный фетишизм. Ну, а такие вот персонажи, типа Бердяева, они говорят, а зачем нам делать какие-то революционные преобразования, зачем нам что-то менять, достаточно просто посмотреть на это по-другому, и вы станете свободными. Да? Поэтому вот не нужно освобождать никого, мы надо просто осознать себя, начни с себя. Да, да? Да, вот да. Там есть забавный случай, когда Бердяев во время Первой русской революции рассуждал о крестьянах, он очень забавно сказал о том, что не хватает хлеба, «Так вы просто, просто не думайте о мирском». <смеш> — <Я шиперу, смеш> <смеш> да? да — Да-да-да. Повторил этот незабвенный лозунг и сообщил, что крестьянам просто надо подумать о Боге, и тогда они освободятся от этих мирских гадских <смеш> необходимостей и познают свободу истинно. — Это где-то, кажется, в либеральной прессе было как-то статья на том, что... Ну, патриотическое российское прессе о том, что крестьяне, да, вот это вот очень бедно жили, но из-за этого они были вот природными вегетарианцами, а это способствовало их и здоровью и одухотворению, и вообще всему хорошему. Не было мяса, ну так питались здоровой вегетарианской пищей в результате. Да. Да? Еще что, еще что забавно, забавно, то что Бердяев, так как он не признает диалектики Гигеля, но противоречия у него в философии очень часто встречаются. Особенно в том случае, когда он анализирует какой-то объект. У него есть такая статуя о том, что русский человек, он не подвержен этой вот европейской мещанственности. Он весь из тебя такой особенный, религиозный. Ему не нужны все эти ваши, ваши мещанские капиталистические вещи. Но уже через 10 страниц оказывается, что мещ... русский крестьянин – это вообще самый жуткий мещанин. Ему лишь бы земли у помещика отобрать. И... Как бы, тут непонятно, что, что именно имеет в виду Бердяев. Ну, повторяю, Бердяев это все-таки не философская система, да, это некая публицистика, где он, да, в одном месте одно можно говорить, в другом прямо противоположно, и это его не особо смущает. Вот у него есть цитата про исторический материализм Маркса, в которой он опять пытается доказать именно, что марксизм это религия, еще до всяких mm -hmm. янов топлисов. Марксистская философия есть прежде всего философия истории. Но философия истории есть самая динамическая часть философии. И причина этого понятна. Весь философия истории всегда заключается в себе профетический и мессианский элемент, который всегда преследовал Гегель, Маркс и Конт. Внезапно Конт оставил, да? Он тут и говорит о том, что типа, три этапа человечества, что вот uh -huh. э, два плохих этапа и третий, и будем, в котором мы будем uh -huh. жить прекрасно, и это будет уже абсолютное состояние человечества. Тут, конечно, понятно, что Бердяев не читал ни одной строчки uh -huh. Маркса, чтобы такое заявление. Ну, он. тут еще как, посмотри, как он на это смотрел, мог и читать, но, но что увидел. Хотя вот эта тема, она да, очень популярна была у интеллигенции, и в 90-е, и в нулевые посоветские, да, вот эти разговоры о том, что Маркс это мессианство, да, что это новое там пришествие Христа, это коммунизм и так далее, то есть, когда религиозным философом, да, чтобы не казаться... То есть, вроде он религиозный, должен гордиться религиозностью, но нет, он пытается религиозным назвать своего оппонента почему-то. То есть, как бы ты чувствуешь, что религиозность – это не совсем хорошо, что ли? Да? То есть, как бы, по идее, должен был наоборот, ну вот, как сейчас некоторые американские делают деятели, которые там, критикуют Маркса, вот как там, сатаниста, да? вот, это, это же гораздо интереснее и заторнее, казалось бы, вот, для религиозного человека. Но нет, почему-то вот мы… Обзываемый лицом религиоз. Ну, понятно, почему он обзывает так, потому что он хочет доказать, что вот смотрите, он тоже религиозен, хотя пытается казаться атеистом. Вот он просто Бога заменил коммунизмом, типа, ну, как многие сегодня и делают, в принципе, либералы, пытаются это доказать. Вот есть еще одна цитата, которая характеризует уже бердяпскую понимание истории. Он говорит о том, что ну, задает вопрос Марксу. Почему материя в порождаемых ею процессах должна привести к торжеству смысла, а не бессмыслицы? На чем основан такого рода оптимизм? Это возможно для марксизма только потому, что в материю вносится разум, смысл, свобода и творческая активность. Ну да, нет, ну, в логике есть такой принцип, да, что изложить что угодно. Да? Если приписать оппоненту ложное утверждение о том, что в материи рождается какой-то смысл, который почему-то побеждает в результате, то да, можно потом дальше фантазировать. И будет казаться, что это правда. И тут как раз Бердяев хочет сказать, что исторический процесс, что его изучать? Он просто бессмысленен, ну, ну, люди они поступают как хотят, они же свободны, они не чувствуют никакой необходимости. Хотят, то завтра в каменный век вернуться, завтра еще что-нибудь поделают, там, завтра коммунизм построят. Ну, в общем, что изучать эту историю? Ну, кстати, это шопенгауровская вполне идея, что это такая вот... В общем-то, театр, где без полного абсурда и бессмыслицы, где господствует воля. Ну тут даже не Шопенгаур, он набирается mm -hmm. скорее на ниши, который все mm -hmm. время говорит, что история... Чё, а, если изучаешь историю, то ты не свободен, не изучайте историю, историю. Окей. Потом Герзяев переходит уже к пониманию морали в марксистском плане. Он пытается оспорить тот факт, что Маркс отрицает общечеловеческую мораль. Mm -hmm. ну, то, есть, то есть это что-то похоже на телеканал «Цареград», когда mm -hmm. я проверить Дурил и Ваше Клинин, mm -hmm. то же самое. Он пытается доказать, что Маркс говорит, что мораль — это историческое понятие, как и все остальные категории, но всегда пользуется общечеловеческой моралью. И вот он заявляет о том, что... «Марксисты не столько отрицают общечеловеческую мораль, сколько относят ее к будущему, и с точки зрения этой грядущей единой общечеловеческой морали они судят прошлое и настоящее, морально судят. Моральное противоречие заключалось в том, что Маркс осудил капиталистический строй с точки зрения моральном, а не экономическом. Тут Маркс пользуется той самой общечеловеческой моралью, которую склонен отрицать. Свет грядущей общечеловеческий – Морали падает на оценку настоящую. Марксизм также не может стать по ту сторону логического универса. Ну, на самом деле, что можно сразу отметить, что начнем с того, что вообще-то частично правда есть в том, что действительно по Марксу когда-нибудь <с, с объединением <с человечества, с, да, да, с читовением классового общества, классовых противоречий, действительно, в том числе исчезнут противоречия в идеологии, в том числе и в морали. Да? Поэтому какая-то да, какая-то будет. Но утверждение, разумеется, о том, что Маркс с этой точки зрения в будущей морали кого-то там критикует, вообще-то нет. Но он развивает понятие и говорит как раз о том, что эксплуатация – это первородный грех философии Маркса. Как бы, поэтому он не, не понимает, что эксплуатация на самом деле когда-то имела какую-то прогрессивную роль. Непонятно, конечно, видимо, капитал не дошел до, до, до, до, до Руббердяева. До То есть для наших зрителей, просто уточню, что вообще-то Маркс как раз отдает должное и классам обществу. У него в Манифетике коммунистической очень много хорошего сказано про капитализм, например. И дело в том, что Маркс никогда не критикует тот же капитализм с точки зрения морали. Он показывает законы, которые лежат в основании капиталистического способа производства и показывает, каким образом эти законы приведут к смерти капиталистического строя. Ну, вот Бердяев как раз и пишет о том, что эксплуатация человеком-человека это как раз якобы какой-то мессиан, ну, мессианский элемент в философии Маркса, что он пытается типа освободить всех людей, все они были несвободны всю эту жизнь. Ну вот пришел мессия, и наконец-то все порешил она а должна побуждать по другому да. нужно сказать что мы все по да, да? да. Существует... ну, Будь, будьте духовными и хлеб не понадобится да? Да, да, да. ну самое главное что Бердяев также отрицает трудовую теорию стоимости угу. он говорит что она тоже имеет моральный элемент то есть э, она имеет типа именно агитационный элемент чтобы типа поднять на всех этих э, типа крестьян и рабочих на этот, э, свергать буржуев и помещиков именно им так проще понять, чем понимать реальные крестьяне. А, то есть видимо Уильям Пит Адам Смит, да, да и они хотели поднимать рабочих на восстание и для этого это все придумали. Что самое интересное, когда Бердяев анализирует культурные процессы, у него есть такая книга, которая называется «Философия неравенства». Я... Название уже хорошее. Когда я изучал ну, какие-то новостные сводки про Бердяева. Я наткнулся на такую статью, в которой говорили, что чиновники обязаны изучать Бердяева. И они его изучают, ну, именно российские чиновники. И самая главная работа, которую они должны прочитать, это именно философия неравенства. Руководство действует, получается, у нынешнего российского руководства. Они поняли, Начали воплощать жизнь. Воплощают жизнь. Мы рождены, Бердяева сделать были. Но, что самое странное, когда Бердяев рассуждает о культуре, он говорит, что неравенство это самый главный фактор культуры. Без неравенства культуры не может быть. И тут он, видимо, ориентируется именно на рабоводческий строй Греции, когда анализирует, ну, следует за Ницше в этом плане, и он видит, что вот сам расцвет культуры якобы был вот именно в греческую эпоху, там были рабы, были господа, и вот... Надо сделать точно так же, и культура опять расцветет. А, то, что в Греции да. вообще-то рабство было самым зародыше, да, и рабство, которое воз... как раз приобрело классический вид в римскую эпоху, таких скодов культуры почему-то не дало, его не сильно смущает, да. надо полагать. Это, конечно, очень интересно, как Бердяк пытается подогнать свое, это, свою, свою точку зрения на культуру под действительность. Вот что он пишет про Советский Союз. Но в последних поклонниках Маркса уровень культуры понижается. Этот уровень становится очень низким в Советской России, где, собственно, культуры нет, а есть лишь элементарное просвещение. Малая техническая цивилизация. Современное упразднение иллюзии сознания, отрицающих реальность экономики, должно привести к полному крушению духовной культуры. Дух оказывается лишь иллюзией плохо организованной материи сильно то есть но ну, кстати это общая постоянная идея да, когда иммигранты первые покидали советскую россию это был как правило, творческая интеллигенция, говорил, все, теперь эти вот помрут там без и без культуре, <свят> да. И потом так смотрели за границей, а что-то как-то не помирает там культура, что-то как-то все хорошо, книжки пишутся, фильмы какие-то там авангардные, крутые <свят> снимаются, картины рисуются, музыка делается, да, и вот как-то без них все обходится отлично. Хотя, казалось бы, как. Мы же там носители этого благостного неравенства. Это да? очень интересно смотреться на том плане, что фактически первые, ну, после революции, mm -hmm. после Октябрьской революции, как раз начал, наверное, самый небывалый рост культуры вообще за всю историю mm -hmm. человечества, потому что то появление же, того же Эйзенштейна, который фактически один из родоначальников современного кино, которого до сих пор чтят на Западе mm -hmm. как святого практически, если посмотреть на поколение того же 68-го года, на «Новых левых», они практически сплошь и рядом все чтят советские фильмы, особенно первые. Uh -huh. То есть Эйзенштейна, Дига Вертова, которые... Э, а, Давженко да, Пудовкин, да, да. эти персонажи, когда просто один за одним пошли, вдруг, да, да. ну, может быть, это бездуховное неправильное uh -huh. искусство кино. Может, это же такое дело. Особенно странным выглядит пассаж о том, что... Культуры нет, есть только просвещение. Ага. <с> <с> то есть про про просвещение, видимо, не является частью культуры. Оно как-то отдельно, особнячком стоит, оно не нужно вообще человеку. После чего э Бердяев переходит к новому, он начинает критиковать классовый подход. Uh -huh. Ну, конечно же, э как же если мы будем принимать классовый подход, то тут уже ничего э исторический материализм придется изучать. Тогда он говорит о том, что классовый подход – это тоже религиозное разделение, якобы на верных-неверных. Типа, что вот есть святые рабочие, есть вот бездуховные типа буржуа, надо их вот в свою веру переклонить и построить вместе с ними коммунизм. А то есть отличие <сёк _е> буржуат в их вере <сёк _е> надо <сёк _е> да, понять, да. да? Как бы одни верят в марксизм, а они верят <сёк _е> а, они а, то есть верят? если я поверю вдруг в другие ценности, <сёк _е> мне внезапно капитальчик выделят, надо полагать. <сёк _е> Может попробовать. <сёк _е> Атланты, да. а видимо, так и поступает. Но самое главное, что он выделяет, он э, говорит о том, он, он открывает нам истину о том, что, видите, э, понятие пролетария и буржуа в марксистской историографии очень мистическое. Оно в реальности его не существует. Есть разные рабочие, смотрите, есть рабочие, которые работают на заводе, есть, которые там... Убираются, есть которые там, продают что-то. Это ж разные рабочие. Чего вы их объединяется в один пролетарский, это класка. Вот так вот и побил. Сильно сильно, сильно сильно побил. Марс, конечно, не знал он том, что есть разные рабочие. Там, он, он очень сильно ошибался и не понимал. Он думал, все едины, как бы, в одном в одном порыве. И из этого он выводит, что как бы, пролетари... пролетариат в марксизме – это мифи... мифическая категория, а в мифы хорошо верить, поэтому марксисты и верят. Этим, в принципе, и заканчивается все обозрение колоссового вопроса, который он совершил. После чего он начинает приступать к философии Маркса уже. Но лучше бы он не приступал. Первое, что он начинает критиковать, это он начинает критиковать почему-то Ленина. Он говорит о том, что Ленин, получается, особенной наивностью отличается единственная философская книжка Ленина, имевшая полемическую цель. Для него в познании отражается объективной реальности. Он принимает наивно-реалистическое предположение, которое могло бы быть сделано до возникновения философской критики. Точка зрения Ленина, который даже утверждает абсолютную истину, противоречит точке зрения Энгельса, который считает, что критерии истины практические, то есть исповедует философию действий. Вот в этом, в этом предложении логических нестыковок, даже формально логических... Тут кошмар, да, тут кошмар. Тут каким-то образом соотносится то, что Ленин признает абсолютную истину, а Энгельс признает практические критерии как критерии истинности. А то, что Энгельс пишет про абсолютной и относительную тоже его никак не волнует. Кто в лес, то кто по дровах, пошел Ну, кстати, очень показательный момент говорит, до возникновения философской критики. Привожу нормальный язык. До возникновения философии Канта. То есть.. Бердяев не может подумать, что как-то после Канта было какое-то развитие той же немецкой классической философии, где совсем другие вещи начали утверждаться уже. Для него это нет. Если отрицаю, значит просто не понял Канта, надо полагать. Итак, значит у нас получается марксизм – это такая религия, да. которую нещадно критикуют за религиозность. Что же еще там неправильно с марксизмом? По... Мировоззрение Бердяева. Ну, самый гениальный, на мой взгляд, момент критики Бердяева, это когда он начинает говорить про докторскую диссертацию Маркса. О. Он начинает, он начинает говорить о том, что, вот смотрите, Маркс не поддерживает Демокрита, он поддерживает Эпикура, а Эпикур-идеалист, значит и Маркс-идеалист. Эпикур-идеалист? Значит и Маркс-идеалист. Это, конечно, очень интересно, потому что Маркс действительно был идеалистом в этот момент во время написания этой диссертации. Поэтому... В общем-то, да. То есть на тот момент Маркс еще был, в общем-то, гибильянцем. Но... но вообще назвать одного из ключевых материалистов эпикура идеалистом, это тоже надо уметь, конечно. Это, конечно, очень гениальный момент попыткой критики Маркса. Это то же самое, что сказать. Вот он идеалист, вот смотрите, вот когда-то был, еще в детстве, он верил в Бога, и все, значит, он всю жизнь верит в него. Маркс ну, у него такое метафизическое понятие. Он сказал, слабо заходит, я бы стихов начал, там, что-нибудь да, такое, там, он, у него Он говорит, что маршисты не понимают, но, но у Маркса огромное влияние Гегеля и романтики. Он э, послед... там тоже. Какое идет... неоткрытие. Да, да, да. Поэзия там, типа, на него влияла, и он тоже вот такой, типа, романтичный парень, поэтому вот он так все и рассказывал. Кстати, я критика марксизма дал еще более интересную идею. У Маркса, вообще-то, есть стихи про эльфов и гномов, поэтому, на самом деле, Маркс был толкинист, ну, вот в чем дело то все. все, все. И разоблачение, разоблачение Марса. идеалист. Особенно еще, ну, следующий момент критики Маркса и доказательства того, что он идеалист, он критиковал других материалистов, как бы. тут uh -huh. все понятно, раз критикуешь материалистов, значит, ты идеалист. <с> он там говорит о том, что вот, смотрите, он Фербах критикует, говорит, что вот, недостаточный материализм, типа, там, uh -huh. ну, он просто созерцательный, типа, нет философии действия, все, он идеалист, он... Последователь Фихты, у него там типа сущность, <с> <с> субъект, который сотворяет историю, <с> ну и все. Что, что с идеалистами? Ну, как, как всегда, тут есть небольшая полуправда в составе, что <с> Фихту оказал влияние <с> на Маркс, это как ну, бы никто не спорит. В виде есть <с> Конечно, конечно. После чего мы должны задаться вопросом, а какая гностиология у Бердяева? <с> <с> ага, хорошо. <с> И тут, конечно, интересные цитаты, такие э, великие цитаты Бердяева, как «Знание — это тюрьма, а вера — это свобода». Оруэлл отдыхает. В этом плане он даже, можно сказать, предовосхитил постмодернистов современных, которые пытаются доказать, что все в нашем мире — это относительно истины. Вера, она и есть вера. Вот тут есть такая цитата. В конце концов, власть гнасиологии есть порождение скепсиса. Живая сильная вера исключает возможность болезненной рефлексии, а следовательно и разъедающей волю гносиологии. Ну, верьте, и не будет вам парить. Мозг это меньше знаешь, крепче спишь. Вот и вся философия гносиологии. Ну, конечно, можешь узнать, что у вас нет хлеба. Лучше верить да. что во что-нибудь хорошее, и все а появится сразу. Вдруг что-нибудь не то познаешь, <свят> <свят> еще будешь помещиков свергать. <свят> так нельзя. После чего э, мы можем приступить к еще одному интересному моменту философии Бердяева. Но перед этим надо вернуться к его биографии. Он, э, после первой, э, первой русской революции, начинается эпоха реакции, и появляется так называемый кружок Мережковской Гиппиус. Uh -huh. Это муж и жена, которые пытались реформировать православие, довольно специфическим образом, если так сказать. Пытались включить в него различные языческие мотивы, такие как скотоложество и так далее. И Берзяев примыкал к этому кружку. И что самое забавное, есть такой момент в его биографии, когда Миришковский э, разговаривал с Бердяевым, он предлагал ему жить с ними вместе, с его женой и разделить ее типа с ними. Ну, как Бердяев. Повелся но, на такое предложение. Бердяев, ну Берзеев, его, это очень заманчивое предложение, но он решил отказаться. Он после чего Гиппиус сказал, что он просто слабак и не, он непоследовательный философ, он не понял, он не до конца как бы, понял всю суть их религиозного нового сознания. Ну в этом плане он, конечно, был более консервативен. Он пытался, он в этом, следовал за философией Шопенгауэра, а именно в такой биологизаторской манере пытался доказать, что а, как вот в природе, вот посмотрите, как вот там размножается, там спокойно к этому относится, никакой любви нет, есть отдельная любовь, есть половое, половое влечение. Ну, как mm -hmm. бы и все. И из этого Бердяев выводит, что. В любви дети родиться не могут. Это очень интересно, стыкуется с тем, что это один из любимых философов Владимира Владимировича Путина, который выступает за скрепы и за традиционные браки. Берзяев в этом плане не поддерживает. <смех> не поддерживает такие взгляды. Ну да, таки отметим, что в данном случае, как мы говорим про эту русскую религиозную философию, речь идет не о каких-то таких традиционалистах, в смысле людей там, традиционной культуры, речь идет о исканиях творческой интеллигенции. То есть людей с э, специфическими загонами своими, да, которые они в этом все реализуют. То есть в известном смысле их консерватизм это некая тоже поза. Ну... Изучив основные моменты Бердяева, мы можем посмотреть, что он делал в самый главный исторический момент для истории России. Ну да, а посмотрим, посмотрим. А именно революционные преобразования, которые происходили в начале XX века. И тут Бердяев довольно. Тут мы можем обратиться к тому, как Бердяев воспринял Первую мировую войну обычно ну если мы нормальные марксисты мы понимаем что это империалистическая война которую которые сцепились, и пере... сцепились и империалисты пытались переделить рынки сбыта но не Бердяев. у бердяева бердяев эту войну пытается нравственно оправдать он пишет нравственно выше духовнее социальной борьбы гражданской войны которая не есть война. «Война основана на признании реальности целости, общности, духовных организмов. Империалистические войны по природе своей все-таки выше войн социальных». Mm -hmm. То есть, как бы, он понимает, что есть проблемы в России, социальные какие-то э, нарастают пр проблемы, и он говорит, ну, давайте их всех на войнушку отправим, и там они забудут про все эти свои какие-то заботы, и, видимо, Николай II... Рассуждал точно так же, но ошибся. Ну, это общая такая, на самом деле, тема в реакционной мысли 19-20 века, оправдание войны именно таким вот образом. Да, хорошо так вот в парк выпустить куда-нибудь. самое интересное, что Бердяев пытается оправдать это и с религиозной точки зрения. Он говорит, что война это не только человеческая какая-то прерогатива, это и небесная прерогатива. И на небе в иерархии ангелов есть войны. Войны могут быть духовными, войнами духов. Духи добрые сражаются с духами злыми, но вооружение их более тонкие и совершенные. То есть, тут можно проследить даже, возможно, Толкин вдохновлялся философией философии Нет, точно нет. Точно нет. У него своих вдохновителей было достаточно. духовных войн до звездных войн. <смех> Поэтому, раз воюют на небе, что и нам не повоевать? Как? Так рассуждает <смех> Бердяев. <смех> То есть пока видим что? Мы видим реакционера <смех> и видим милитариста агрессивного, <смех> да, <смех> который у себя там в творческих салонов в рамках каких-то эротических <смех> <смех> фантазий вдруг переходит к необходимости войны, да, посылать миллионы людей на смерть. <смех> вот. ну, что, кстати, мы не выделили именно в в философии любил Бердява Обычно реакционные философы любят говорить, что марксизм такой, что он обобществить жен надо, ну, да. все это как будем жить в одном гареме. Но как мы видим, сами реакционеры в отличие от марксизма в общем, приветствуют такие формы. Но если мы вернемся к революции, то Бердяев говорит о том, что Россия она имеет э, полное право э, иметь э, босфор и Что? Она имеет полное право, потому что она духовная, ну, понятно, более святая, она православная вера. Она ведет православие во всем мире, поэтому она должна захватить главную Константинополь, ну, главную святыню православную. Но самое интересное, что когда он оправдывает войны в России, он говорит, что. Но войны немецкие, они совершенно другие. Там все царит отдельный сплошной империализм, Сплошная, сплошной шевинизм. Все очень плохо, но в России такого нет. В России все очень духовно. ]OK> Справедливости ради интеллектуалы в Германии говорили то же самое про Германию, во Франции про Францию и так далее. Та вот идеология ненависти, которая взаимно подпитывалась между странами, а наши интеллектуалы не создавалась, в общем-то. Но э, что, что тогда делать? Ну, войны у нас будут, революции, чтобы так все время и гасить войнами. Друзьяев предлагает решение. Как и во всех любых вопросах, в культурных, в политических, в экономических, у него одно решение. Это придет Иисус и все порешает, как бы То есть прямо вот так лично придется. Это называется христианская эсхатология, так называемая, но она не такая, как в православной догматике. Тут она -а. с большим упором на социальную составляющую. Именно Бердяев говорит о том, что вот сейчас все плохо, будет все хуже и хуже. Но вот придет потом Христос, построит тут у нас это, Царство Божие на земле, мы поживем, это как и на небо, и все. Ну, а что вам еще? Ну, кстати, отмечу, что у Соловьева, например, да, там при всех его фантазиях, он считал, что это нужно как-то строить, да. да, то, есть, да то, то, есть то есть София там должна <свят> все это вести, в все единству там и так далее. То есть это не буквально так, что придет Иисус и всем сделает хорошо, да. Надо только подождать. <свят> там даже не надо будет умирать. Это, его все проще, да. да. Ну, конечно. Если рассмотреть прошлое его ему заключение, совершенно непонятно, что решится. Ведь войны на небе есть. Культура там, ну, раз культура, там все разрешается, значит, там есть неравенство. Там есть войны, там есть неравенство. То есть люди, придет Иисус и приведет людей в то же самое место, откуда они пришли. Ну, наверное, это будет добрее человечное, что Что-то похоже на перестройку. Да, ну ну, в принципе, больше ничего оригинального тут Бердяев и не говорит, все его решения давно понятны, подождите, и Иисус все решит за вас. Никакой... Вроде философия свободы, но при этом свободы субъекта как-то не особо наблюдается. Видимо, свободно в том, что свободно все хуже и хуже. Да. Ну, верить можно всегда, ну, всегда верить. Свободно ну вот, кстати, из всего сказанного не всем понятно, а были у какие-то собственные философские идеи. Потому что то, что пока мы видим, это какая-то, опять же, публицистика с повторением общеконсервативных каких-то вещей. Или, опять же, какого-то здравого смысла тогдашней европейской реакции. Значит, ну, если посмотреть на, ну, на дневник самого Бердяева, то mm -hmm. он говорит, что все у него оригинально. Единственное, что это он прочитал Шопенгаура и Библию. Это две составляющие его философии. А все остальное как бы он сам лично придумал. Ни в одной его работе нет практически ни одной ссылки. Зачем странно, когда он критикует именно марксизм? он всегда э, ни одной ссылки на Маркса не приводит, <laughs> то есть, поверьте, что так Маркс говорил. Ну, в логике <laughs> называется это, вероятно, <является>, целоманного чучела. <laughs> да? Мы придумываем себе оппонента, и с придуманным оппонентом очень удобно спорить, конечно Единственный же. момент, который можно понять, какую именно составляющую он критикует, это когда он критикует Ленина, а именно материализм и империокритицизм. Но когда мы прочитаем... Понятно, что он не читал эту книгу, потому что... Ну, мог не понять просто-напросто. Ну... Просто тоже со многими случается, Либо... бывает. Либо специально. Ну, я думаю, на сладенькое, да, надо перейти к самому, наверное, аудиозному персонажу из всего этого ряда. Это Ильин небезызвестный. Ну, если посмотреть так, то он не особо-то и одиозный в этом придумал. Да, продолжает. Да. Специфически, да. да? В принципе, он, можно сказать, что самый консервативный из них, если даже тут так посмотреть. Но, ну, если по классике мы перейдем к биографии, тут много ничего сказать, ну, много ничего интересного не будет, все то же самое, классическое, молодости, революционные взгляды, потом не революционные, реакционные взгляды, православие, вера, отечество, царь, там, все, что... Философский пароход, <laughs> да? философский пароход. Но одно отличие есть все-таки. Это именно самое его, наверное, черное пятно для всех его поклонников биографии, а именно сотрудничество с нацистами. Да, то есть, это человек, который вот прямо писал Гитлеру писал очень такие радостные письма Жизнь. о том, что тот борется да, с этими да. безбожниками, так что все прекрасно. Я сначала конечно. он писал Муссолини, <свят> потом уже Гитлер, <свят> но надо, конечно, сказать, что многие интеллектуалы тех лет искали как бы, в Гитлере какую-то новую миссию. <свят> тут можно посмотреть, что Хайдеггер тот же самый, <свят> кумир современный тоже был <свят> нацистом в молодости, там и другие, ну, можно если поизучать с экзистенциализм, там, я думаю, там многие. Э... А, не так многие, не так многие, но Но самых главных они отметил, конечно. Тут можно как раз это увидеть. Ну, в Ильине это все это отразилось полностью. Ну и как бы насчет поклонников, я думаю, стоит сказать очень важную вещь. О главном поклоннике, а именно о Владимире Владимировиче Путине, который, в принципе, популяризировал, наверное. Философия Ильина, потому что сомневаюсь, что она очень была нужна на постсоветском пространстве. Ну как-то да, у нас, кстати, не особо изучали, отличали. Как Путин на нем начал задвигать, всем стало интересно, что за здалин такой. Ну тут, конечно, не только Путин отличился, еще, конечно же, Михалков. От него уже ждем что угодно. Тут уже ничего удивительного. И, конечно же, ну, можно посмотреть параллели во всей интеллигенции. Туда они, в принципе, не только Ильина рассматривают, и того же Бердяева uh -huh. и, возможно, Соловьева, если так посмотреть. Ну, да, ну Славьева сложнее, сложнее посложнее читать, чем, да, да. друзья, какой нибудь поэтому его меньше читают, ну да. Но вообще такое ощущение, что всегда, когда цитируют каких-то философов, их цитируют по каким-то пабликам ВКонтакте, потому что они не углубляются в их сущность, системы, их системы, они просто видят, ну, красивая цитата, вот блесну, как будто я умный какой-то. Видимо, спичерайтеры Путина <свят> точно точно же подумали, нашли да, русский патриотический философ, <свят> <свят> все подходит, и вот сошлось на линии. Так что же там за идеи такие у него были? Я вот не знаю, я вот такую вот книжку про Гегеля смотрел, книжка, кстати, не такая плохая, то есть такое добротное историко-философское изложение, правда с таким вот, конечно коррекционным взглядом, то есть это право интерпретация Гегеля, но, в принципе, он там хорошо прочитал, хорошо законспектировал, хорошо пересказал. В принципе, книжка добротная. А что же у него свои идеи какие-то были? Ну, фактически, вся его философия была придерживалась консервативных православных mm -hmm. взглядов, но он упирал в своей философии именно на право. Он mm -hmm. пытался увязать именно право и мораль, как они соотносятся. И тут, конечно же, есть такие гениальные пассажи, что мораль и право это разные вещи. Кто мог подумать? Мораль и право это разные вещи. И мораль это духовное состояние человека. А право это как бы извне к нему приходит. Как бы очень необычное.. Неожиданный взгляд на право и на мораль. Ну, даже в этом, на первый взгляд, очевидном факте уже видно его. Как сказать, не полноту этого изложения, потому что он не показывает, как они вообще соотносятся с другими частями общества. Они как будто оторваны, Вот есть там ну, мораль, право, они сами по себе живут, а там экономика, все остальные э, отрасли жизни, они ну, сами по себе При том, что Гегель, который казалось бы, изучал в очень хорошо показывает связь всего этого. Ну, диалектическую, да. но тут но, не, дорого, не до того было. Если обратить внимание на, именно на философское изложение Гегеля, а именно на э, книгу философия Гегеля или там длинное название, не будем перестать. Да, случае конкретности Бога да, человека, да. да. Э, мы обратим внимание, что он.. Ну, обычно, если мы найдем эту книгу в интернете, всегда в любом предисловии есть стандартная фраза о том, что это лучшая книга о Гегеле, которую только можно представить. Как человек, много изучавший Гегеля, говорю, нет. Книжка неплохая, в качестве особенно ученической работы, но нет. И близко даже нет. Да. Получается, она даже фактически не о Гегеле, если так посмотреть. он Если так описать, то... Это, можно сказать, это взгляды Ильина, которые, которые приписаны Гегелем во многом. А именно он пытается протолкнуть мысль, что, что гегелевское познание, оно зависит не только от чистой мысли, а от чувств. То есть мы приходим к Канту, которого Гегель очень сильно не любил. Ну там сложно у них было, в своей живости ради. Он возвращается к Канту, то есть что э, есть непознаваемые вещи, а именно есть относительные истины, как бы вот, но ну, Гегель признает относительные mm -hmm. истины, что вот э, не всегда можно э, с первого раза род... ну, нет абсолютных mm -hmm. истин первоначальных, там движение от относительных истин к абсолютным, и отсюда выводит Ильин, что есть непознаваемые мистические какие-то э, субъекты, которые типа определяет всю философию Гегеля, как мистика самое главное Ну, на самом деле, такая тенденция была, и как правило, когда и Ильина начали издавать там 90-е годы. Про это как раз писали, что вот французы были в начале середины 20 -го, 17 -го века, которые тоже пытались увязать Гегеля с мистикой. Сразу скажем, получилось у них не очень. Но да, такие попытки были, и вроде как Ильин тоже это делал, наверное, молодец, не знаю. Ну тут есть даже такой пассаж о том, что раз идеальное это сущность человека, ну, какие-то внутренний мир, он боль, ну, так как оно идеальное, то оно имеет большее право на реальность, чем сама реальность. Гегель, конечно, уже снулся бы интерпретации своих. Но, кстати, это вообще необычно, потому что в основном русские религиозные философы, они вот из классических опирались все-таки обычно на Шеллинга, который в поздний, да, тоже был сторонником религии, политической реакции, вот этого всего. Гегель же очень сложно уживается это с религией. Он, конечно, идеалист, но это не такой идеалист, который там ждет пришествия Христа нового, да, скажем так. И тут вдруг. Русский религиозный философ продолжает всю традицию, о которой мы говорим, все эти Софии, да, он почему-то обращается к Гегелю. Необычная на штука. На самом деле, Ильин тут продолжает дело Соловьева, потому что Соловьев это первый, тот, кто решил возродить Гегеля именно в мистическом плане. Он есть первый такой мистик, потому что у него же София и Бог, они как бы различные и едины, как бы единство mm -hmm. и борьба противоположностей. Ну, диалектика была выше того же, поэтому там нет. Все-таки Славьев, он, он такой шеренгьяне-шеренгьяне шиньян, в этом плане. Ну, он упоминал и о Гигере, как о Конечно, своем... ну, они все же знали. Тогда еще было принято даже у лекционеров немножко читать философию, понимать, о чем вы говорите. И получается, Эльин из этого выводит, что есть непознаваемые вещи, говорит о том, спорит о том, что приписывает это Гегелю почему-то, Хотя у Гегеля нет вещей, могу сказать, да. со всей ответственностью заверить. Да. И когда я изучал эту ну, Ильина интерпретацию, как раз я встретил какую-то кандидатскую диссертацию, в которой пытались сравнить Ильина и Кожева, угу. ну, про который у вас был ролик. И там как раз пытались ругать Кожева за такую интерпретацию Гегеля, что вот он говорит, что Гегель не... Ну, не классический идеалист, так скажем, не, не классический верующий, у него есть нету мистических вещей у Кажева, он ничего не понял Гегеля, а вот Лин все понял. Читайте Ильина. Но если кратко сказать, то ни Кажев, ни Лин, конечно же, Гегеля нормально не понял. Нет, ну скажем так, у Кажева это собственно, интерпретация, он это не выдает за что-то другое. Он выдает это как свою интерпретацию. Разница в том, что у Кажева все умно и хорошо на самом деле. И у него получается интересная философская концепция по мотивам гегелевской философии. Хотя да, если подходить серьезно, то ни то, ни другое не является, собственно, строгой интерпретацией Гегеля. Современных гигелезений это не рассматривается как что-то такое. Авторитетная интерпретация, скажем. Тот самая главная проблема, что Ильин в Гегеле искал Бога, угу. а Кажев искал экзистенционализм и Хайдегера и пытался. О, -о, -о все, а также освобождение в... человечества, да. да, то есть прямо противоположные вещи тому, что искал Ильин, в общем-то. И самое интересное, что в этой диссертации очень упоминался Маркс, и говорили, что Маркс самый непонимающий понимающий Гегеля, он вообще ничего не понял, самый балбес. <сости> Во вообще его не читайте про, Ильин, про, про Гигеля, и вот Кожев его начитался, и какие-то нотки э э дурости по Гигелю проникли. А, да. <сости> <с grup> ну, в принципе, э в остальном э Ильин, ну, э ди диалектику, в принципе, метод он изложил довольно, ну, хорошо. <связать> Нет, она она, она, она вправне добровольная работа, да. на самом деле, если не заморачиваться, то даже можно почитать. Тут такой случай. Но все ломается, когда Ильин начинает изучать историю. Тот у -у -у. он говорит, что Гегелевская концепция и диалектика не работает. <связать> что Чтобы, вы... Кто бы мог сомневаться, да, что в истории никакой диалектики не может быть. Она непознаваема, конечно же, как обычно у всех реакционных <связать> <связать> философов. Ну и то, что Ильин не признает то, что есть какой-то гегелевский диалектический метод. Он говорит, у -у -у. что нету никакого метода, что это не метод, а это иррациональная интуиция Гегеля. Как бы он пророк, и он как бы, все познавал, он понимал, но метода никакого у него не было. Да. Это уже дурость, которую Маркс якобы не приписал. Гегель бы, конечно, очень злился и сильно расстроился. Мог бы побить за такое, наверное. Ну, возможно, Гегеля он выбрал именно потому, что его заинтересовала философия права, да, да. которая, наверное, является самым реакционным в философии. Ну, у Гегеля там все хитрее, В, ну, ну, да, ну, в этом плане можно угу. почитать Маркса, его работу, критики гегельской философии права. Но, ну, принципе... это, да. это будет критика уже с другой стороны. <с чтобы понять Гигеля, читайте или Гигеля, или Маркса, ну или на крайняк Ильенко еще можно почитать. У него все понятно, там расписано. Кстати, довольно забавный факт, который я внезапно обнаружил. Дело в том, что Ильенков, вроде, казалось, марксист, прогрессивный мыслитель, все дела, как в списке работ, которые он рекомендовал почитать своему студенту одному. Этот список был перепечатан, сохранился сегодня. И там, среди всей философской классики, внезапно находится книга Ильена. Для меня, честно говоря, до сих пор загадка, что она там делает. Вот. Потому что, ну, возможно, можно было сказать, что лучших изложений не было, но были. Был даже Куна -Фишер, например, немецкий переведен на русский, можно было его в такой же библиотеке взять. была такая же. Э, наоборот, Ильенко, э, Ильин мог быть запрещенкой как раз, в то время уже. А почему нужно было читать Ильяна, честно говоря, для меня загадка. Возможно, Ильенко его посоветовал как плохое изложение. Нет, ей, он, был, по, по всей видимости, он действительно считал это хорошей работой. Ну, Опять же, он мог объяснять сам, что там не так и как это нужно читать. Но в любом случае загадка. Ну, возможно, тут как и с Гегелем его надо читать материалистически, вероятно. в принципе, по философии Ильина мы все сказали. Она не особо многословно. То есть тут уже оригинальные мысли немного, да, здесь интерпретация, на которую, разумеется, наверное, какая-то вот такая реакционная политическая да, тема, которая у них всех прослеживается так или иначе. Да? Ну и конечно же понятно, почему вспомнили всех этих философов, когда, ну какой-то вывод. Почему вспомнили этих философов, когда марксизма уже не стало, нужно придумывать какую-то новую идеологию, нашли самых реакционных и решили воскресить именно этот идеал. Но, конечно же, с доработками, потому что православие все-таки это наше все. Да, напоминаю, что эти персонажи, они хотели быть православными, да. но православная церковь так обычно не считала. Да, они думали, что они православные. Ну и э, если проследить все, все эти философские концепции, все их э, основные положения, а именно поддерживание самых э, антинаучных взглядов, самых ну войн разумеется империалистических понятно зачем постсоветской россии понадобилось оправдание империалистических войн возможно если бы Бердяев жил в наше время он бы красиво нам рассказал почему в Сирии должны российские войска и российские люди погибать Или Наверное будет. тоже там какой-нибудь Бо причастин да. был Я думаю к этому там же в там святые места там София может явиться кстати вот Легко он. очень Возможно. Возможно... <смех> Возможно, поэтому туда я ездил Соловьев. <смех> Это было бы паломничество такое. Хорошо, то есть получается, вот мы рассмотрели каких-то таких кумиров по советской интеллигенции философских, увидели, что для марксиста там нет ничего особо... Приятного и хорошего. Критика марксизма, она, в общем-то, ниже плинтуса И серьезно вообще это рассматривать невозможно. Но когда люди говорят определенные реакционные вещи, то те, кому интересно, чтобы говорили эти реакционные вещи, их радостно дают слово и радостно их пересказывают. В общем-то... Понятно. Я думаю, может быть. Ну понятно, Вообще, что, что интеллигенции современной понадобились эти реакционные философы. Я думаю, они даже не давались подробности их философских систем, они, возможно, даже не знают про эти Софии какие-то там <с еще что-то. Они просто наткнулись на что-нибудь вот типа противоречия марксизма, прочитали, поняли, что вот это то, что нам надо. Красиво написано. Но самое главное, что это красивая форма, в которой фактически пусто, если так посмотреть. Ну, да. много духовности, зато да, вот да. не отнять. Она написана очень красиво, но в ней скрыты очень опасные идеи. Кстати, вот и насчет Бердяева. Вот у Максима была большая статья, довольно. Как раз ее можно посмотреть в паблике ВКонтакте в Кружка Краснобай. Мы его тоже, ссылочку прилепим под этим самым видео. Ну, а, наверное, на этом мы будем завершать наш ролик. И можно такое посоветовать нашим зрителям: читайте хорошую философию, не читайте плохую. До новых встреч!